Итак, Дорс Плейс, который стал популярным за одну минуту. Есть много персонажей в этой игре, сикфигура, амбуш, раш, паук и другие. Свино игра появилась на свет в 3 феврале 2021, и эта игра связана с фильмом Кристаллов если я не ошибаюсь. Тут есть много разных очевок типа «Гличили Паук. Все думали, что эта игра простая, но все ошибались. И она стала игрой топ -1. А на этом все. всем пока.